Всем привет! Вы находитесь на канале платформы для трейдинга АТАС. Меня зовут Владислав Шевченко и в этом видео мы рассмотрим полезные функции VSA Better Volume. Индикатор использует тиковые объемы вместе с диапазоном свечи. Потом определяется с точки зрения усилия результата. Это такая vsa тема, кто любит VSA, мне нравится VSA и вообще я, например, на объемы с Форекса перешел именно через VSA. То есть первое вот, что углубленно начал изучать. Поэтому, если вы впервые сталкиваетесь с объемами, либо очень мало знакомы и думаете, с чего начать, очень рекомендую. Вы просто в поиске можете набрать VSA в блоге. У нас написан ряд статей кластерный анализ и ВСА. Ну, то есть, понятно, здесь у нас не чистая теория ВСА. То есть здесь просто взяты некоторые паттерны, которые, ну, в принципе, достаточно интересные, хорошие, и у них есть хороший потенциал, хорошая отработка, и совмещены с кластерным анализом в платформе. В общем, обязательно обратите внимание на ВСА в нашем блоге и вообще попробуйте посмотрите это такая прям можно сказать база для перехода с условно говоря торговли индикаторами на форекс до да, к уже к объемному анализу более как бы такому углубленному продвинутому уровню анализа рынка у нас этот индикатор у него есть Несколько паттернов заложенных. Вот большой объем плюс бычья свеча, у которой большой спред. По сути это растущая свечка вверх с большим телом на большом объеме. И есть небольшое разъяснение. Сигнал появляется при зарождении и окончании восходящего тренда. Красным цветом подсвечиваются такие уровни. А белым цветом зеркальная картина, большой объем плюс медвежья свеча. Вот здесь внизу видно на картинке этот индикатор он в виде гистограммы отображается и большой объем и медвежья свеча с большим спредом сигнал появляется при зарождении медвежьего тренда или окончании медвежьего тренда то есть все в принципе достаточно просто облегчается большой кусок работы и также в принципе интересная еще настройка зеленого цвета Здесь большой объем плюс свеча с небольшим спредом. Это, по сути, признак того, что крупный игрок ну, в рынок, скажем так, входит крупный объем, но этот объем переливается из одних рук в другие руки. То есть это может быть либо накопление крупным игроком, то есть поглощение большого объема. Но в любом случае это признак того, что в рынке вроде бы вот кто-то там что-то начинает уже э, какие-то манипуляции проводить. Я сразу же вот открываю график. Он у меня подготовлен. И у меня уже здесь загружен индикатор. Я сделал вот такие подсказочки. То есть красные бары uptrend, белые э, downtrend. Вот они здесь находятся внизу. Помним, зеленые, это тоже там что-то делает крупный игрок. Можно их иметь в виду, но я сейчас бы сосредоточился именно на вот этих двух паттернов. И еще я добавил индикатор Dynamic Levels Channel. На, в одном из предыдущих видео как раз мы его рассматривали, этот индикатор. И был вопрос... Как как зарабатывать с помощью этого индикатора и как раз вот сейчас будет одна из интересных идей, как можно использовать эти два индикатора совместно. Итак, Dynamic Level Channel. Кто не в курсе, что это за индикатор? Это динамическая зона стоимости. Есть период, в данном случае 120, то есть 120 свечей в нашем случае в минутном графике это два последних часа то есть по сути анализируются два последних часа и выводится зона стоимости вот Это борьба да она как бы консолидирована да было большое количество сделок покупателей и продавцов и дальше мы что делаем мы смотрим на реакцию цены и отмечаем после этой реакции цены отмечаем эти зоны вот Такие вот прямоугольные зоны. То есть нам интересен не текущее состояние зоны, а нам интересна та зона за два часа, за последних, где была вот такая борьба. Вот в данном случае я беру вот эту границу, как средняя, да, и нижнюю границу. Строю такую зону сопротивления. И вот если мы смотрим на график, как это выглядит, в реальном времени, мы уходим вниз из, от этой зоны. То есть предполагаем, что покупатель проигрывает, продавец держит рынок под контролем. Переходим ко второму этапу, к нашим паттернам. Нам э, нужны красные свечи, потому что, как мы помним из инструкции, откроем ее еще раз на секундочку, в инструкции говорится, Гистограмма подсвечивается, когда у нас большой объем плюс бычая свеча, то есть сигнал появляется при зарождении и окончании восходящего тренда. То есть наша задача в данном случае найти окончание восходящего мини-тренда. Условно говоря, для нас это будут коррекции, коррекционные движения вверх. И мы будем искать вот такие красные гистограммы. И параллельно будем перестраивать зону, вот эту зону, когда будут появляться новые актуальные проторговки, которые будут влиять на цену, она будет уходить вверх или вниз. Вот здесь есть красная свечка, но... Я думаю, что интереснее было бы получить такую красную свечу в момент, когда рынок именно растет. То есть вот мы сейчас идем на тест этой зоны. Тоже у нас есть красная свеча, но она тоже в нисходящем движении была, движение вниз. Не было нормального паттерна на тесте. Вот здесь была свеча сигнальная, но она была как будто бы как зарождение бычьего тренда. И в принципе плюс-минус так и получилось, потому что эта свечка потом привела к непродолжительной, но пошла коррекция. Вот Если бы здесь в окончании этой коррекции появилась красная свеча, то это было бы интересно. Вот теперь смотрите, у нас появляется новая зона проторговки и цена уходит вниз. То есть мы понимаем, что у нас по сути стоимость актива на текущий день, она переместилась вниз. Покупатели-продавцы уже торгуют активно именно на этих ценах. Тестируем зону и ищем красные свечи. Опять. Вот эти две игнорируем, потому что они в нисходящем движении, они предполагают начало, возможное начало бычьего тренда, ну то есть коррекции. В итоге, опять же, здесь есть похожая э, ситуация. Э, тестируем зону. Нет паттерна. Уходим снова вниз, снова строим новую зону, потому что у нас эта зона... Теперь вот в этой зоне торгуется S&P 500. На ретесте, обратите внимание, на ретесте вот этой зоны появляется красная свечка. То есть идет аптренд и Предположительно, здесь у нас аптренд может заканчиваться. То есть, вот это, это место потенциально подходит для продаж. И, как вы видите, здесь произошло, произошло окончание коррекции на тесте нашей зоны новой, да, после того, как ушел импульс вниз. После того, как идет новый импульс вниз, мы видим вот новую зону прямоугольную строим здесь опять же для удобства для чего я строю вот этот прямоугольник просто для удобства чтобы фокус не размазывался чтобы вы четко видели да где а, у нас текущее сопротивление сейчас по тренду опять же идет движение вниз а, все еще даун тренд в приоритете и опа, вот здесь у нас на росте появляется такая свеча. Здесь, в принципе, это место может соответствовать как раз тому, что эта коррекция может заканчиваться. Снова движение вниз продолжается. То есть, вот второй паттерн. Здесь был небольшой заход в сторону минуса но в целом практически сразу произошел разворот цена дальше пошла в даун тренде мы видим новую зону мы видим новую реакцию цены то есть покупатель продолжает проигрывать снова ищем э, красные паттерны, вот на тесте видим паттерн то есть опять же этот эта свечка может быть э, предвестником того что сейчас рынок развернется и пойдет дальше вниз снова здесь все у нас э, получилось как бы да ну по крайней мере э, отсюда у нас произошел разворот то есть эта красная свеча она была предвестником действительно окончания вот этого вот микро тренда коррекционного вверх у нас появляется новая зона здесь есть такая небольшая попытка провальная двигаться вниз и раз мы получаем разворот вот у нас теперь новая зона. И мы видим, что теперь начали проигрывать уже не покупатели, а продавцы. И мы меняем в данном случае стратегию. Мы забываем про красные свечи, да, про красные гистограммы. Белые. Теперь нас интересуют белые свечи, потому что они могут свидетельствовать об окончании нисходящего тренда. Смотрим. Так, здесь на коррекции белых свечей не было, у нас сформировалась новая зона, цена пошла вверх, поэтому смотрим. Вот здесь уже закончилась торговая сессия, объемы упали, я думаю, конец дня и уже на следующий день можно продолжать смотреть. Эти паттерны. Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Делитесь в комментариях, полезен ли этот индикатор для вас и для каких инструментов вы его будете использовать. Хороших торгов и до встречи в следующих видео.